Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания Рустехпром. Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат Pioneer 114F и программирование даты и времени кассового аппарата. Для программирования даты и времени на кассовом аппарате Pioneer 114F необходимо включить кассовый аппарат, войти под своей учетной записью. Программирование даты и времени осуществляется только при закрытой смене. Выбрать пункт меню, настройки, клавиши вниз. нажать клавишу вот. Клавиши вниз выбрать установку даты времени. Нажать клавиши вот. Формат даты вводится день, месяц, год. 25.04.18. Подтверждаем. Вот. Еще раз. 25.04.18. Вот. Формат времени вводится часы, минуты. 14.20. Вот. Все. Даты и время были изменены.